Просто по стадиону гоняю, но там запрещено гонять, я на кроссике лечу, разворачиваюсь, смотрю, а там менты, блядь, уходят с двумя зубинами нахуй, меня снять, ну, блядь, я на первую, ну, ниже, и прям перед ними, блядь, просто задираю его, чтобы меня не снять. Серьезно? Да, прям перед ним задираю, все, и погнал, а дальше что, лови меня трусами, ёптаё, я на кроссовом, я могу себе... Куда хочу заехать на бордюр, по поляне, там по куда угодно. Нет, на Накросы. А никуда на своих же гулях. Сейчас на ГЛС уже. А ГЛС вот 120. когда мне.